Итак, чем полезен амарант? Амарант – это растение, чья польза широко известна с самых стародавних времен. Амарант содержит нерастворимую клетчатку, цинк, белок, марганец, жирные кислоты, витамин С, каратин, фосфолипиды, антиоксиданты, калий, сквалин, железо и аминокислоты. Наиболее питательная часть растения – это семена. В лечебном направлении высокоэффективны сок и отвар листьев. Амарант имеет оздоравливающее, заживляющее, тонизирующее воздействие на кожу, лечит пищевые и неврологические расстройства, повышает иммунитет. Применяется при ожирении, дыхательных патологиях и остеопорозе амарант Известный источник фолиевой кислоты. Способен улучшить мозговое кровообращение, регулировать глюкозу и снижать холестерин. Амарантовое масло применяется после применения антибиотиков. Улучшает зрение, нормализует гормональный фон. Систематическое употребление в пищу измельченных семян амаранта улучшает работу репродуктивных систем у мужчин и женщин. Сок амаранта лечит воспаление горла и полости рта, заживляет ранки, ускоряет регенерацию клеток. Отвар листьев нормализует углеводный обмен, повышает тонус сосудов, усиливает иммунитет. Противопоказания. Острые стадии заболевания почек, желчнокаменная болезнь, дисбактериоз, хронический панкреатит, язвенная болезнь и аллергия. Амарантовая мука используется в диетических программах при диабете, атеросклерозе, лишнем весе, онкологии, и половых расстройствах. Выпечка из такой муки отличается низкой калорийностью и оригинальным вкусом. Не содержит глютен. Крупа амаранта также весьма полезна. Блюдо из нее уменьшает аппетит, способствует быстрому выведению шлаков и токсинов и снижает вес. В косметологии амарант применяется как средство для питания и активации роста волос, как компонент для питательных антивозрастных масок для лица, очищающих лосьонов и добавок крема для рук. Семена амаранта запускают восстановительные процессы на клеточном уровне, катализируя их регенерацию, избавляя от воспалительных процессов, избавляет амаранты от облысения. Ну что, как говорится, сеем. Чтобы почаще нам встречаться, вам осталось подписаться. Благодарю вас за внимание, лайк и подписку.